Чекайте, где при Субтитры Thank you. Ты за субтитры Катя, деву. Катя, девукали. Кто вам Then come, come, come, come, come, the come, come, come, so, come, come, come, I'll tell you. So. I'll tell you. I'll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 stop the j, jump sure.